Мы очень быстро приближаемся к Йом Кипуру. И я хотел поговорить из священных писаний про этот день. Когда Марк говорил, он уже э, затронул эту тему и сказал ⁇ День Господень ⁇ и на самом деле не совсем ясно Йом -Кипур Йом если Йом-Кипур это и есть День Господень а но многие так понимают и я, я хочу прочитать несколько вещей о Дне Господнем до того, как я перейду к Йом-Кипуру в книге пророка Амоса Хамеш, в пятой главе вы можете открыть, это очень хорошо, если вы открываете Священное Писание, Амос, 5 глава, 18 и до 20 стиха. Многие говорят, скорее бы наступил день Господень. Но здесь написано, горе желающим день Господень. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, не свет. И потом Амос приводит пример. Если бы кто-то пошел в лес для того, чтобы собирать лесные ягоды, и вдруг увидит э, медведя, и этот медведь хочет его, на него накинуться. И он убегает и спасает себя от э, медведя, и он так рад, возвращается домой, и вдруг и его ужалит змея. И Амос говорит, послушайте, ребята. Не uh, стройте себе розовые замки. Потому что день Господень ⁇ это день суда. Поэтому из-за того, что мы не знаем, когда точно наступит день Господень, всегда нам нужно пребывать в определенном состоянии очищения и праведности. И Новый Завет дает надежду тем, которые идут за Иешуа. Но она все, но Новый Завет не освобождает нас как до этого Марк говорил, не освобождает нас от того, чтобы стремиться к стандартам святости и чистоты и праведности. Но та надежда, которую Господь передает нам через Новый Завет, давайте мы прочитаем в Матфея, в 13 главе. Матфея 13 глава. 41 по 43 стихи.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 я хочу прочитать оригинальный текст, который заповедует Моше и народу Израиля, что делать в этот день. И это э, Левит, 23 глава. Тот, кто хочет понять праздники Израиля, включая Шаббат, изучайте Левит 23 главу. Потому что там описываются эти семь праздников, которые Господь заповедал нашему народу. Ханука и Пурим э, не... Не, не праздники Торы, они добавились позже. А семь этих праздников они связаны с концептом шаббата и отдыха в Господе. И Йом-Кипур это особенный день и здесь есть некоторые вопросы. Я читаю с 26 по 32 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, «Также в девятый день седьмого месяца, день очищения». И тут написано «Да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши». И никакого дела не делайте в сей день. Приносите жертву Господу. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И... В 32 стихе Бог укрепляет и говорит «Для вас это суббота покоя, смиряйте души ваши». Если мы будем смотреть на Тору и на Танах вместе, мы увидим, что Йом Кипур упомянут во всем Танахе где-то 9-10 раз, не больше. В три раза в книге Исход это был намек на Йом Кипур. В книге «Левит» три раза говорится об этом празднике. И также в числах в два раза говорится. Ткуфа, штика, И потом есть такой период, когда ничего не говорится про этот день. А в э, в Йоэле во второй главе говорится про эти осенние праздники. И потом написано, вострубите трубой на Сион. Написано, вострубите трубой, а потом поститесь перед Господом. И потом написано, собирайтесь вместе, и Господь изольет на вас милость, и это написано про Суккот. Также в книге пророка Неемии есть немного объяснений. Не напрямую на Йом Кипур. Но именно о том, что народ Израиля вернулся из вавилонского плена. И в Вавилонии они не исправляли никакие праздники, когда они вернулись в Израиль. Написано, что Эзра прочел перед ними истории. Вдруг весь народный исполнился страха, господня, и все начали плакать и говорить, почему мы это не делали. И тогда Немия почувствовал э, ободрить народ для того, чтобы они сделали, совершили эти праздники. И у нас, у нас нет много информации о том, как они праздновали, как они совершали эти праздники. И мы э, от Хазара получили от мудрецов э, в основном объяснение, как это делать. Честно говоря, я сильно э, не доверяю этим объяснениям. Но у нас есть очень ясная заповедь. И что эта заповедь говорит нам? Я уверен, что вы тоже помните. Говорят, поститесь. Но в Торе написано, смиряйте ваши души. Будьте смиренными. Есть разные способы смирить душу. Есть люди, которых пост не сильно смиряет. Есть люди, которые, когда голодные, могут на человека накинуться, другого. Вы знаете такое? А... а здесь есть заповедь именно быть смиренными в это время. И есть заповедь приносить жертвы. О, овец. И есть очень странная заповедь о двух козлах. Саир. О двух э, и Козла. козлах, да. Вы знаете, что двух козлов ставили перед э, священным собранием, бросали жеребий, одного отпускали в пустыню, другого приносили в жертву. И до того, э, как... Э, есть разные очень толкования что значит козел отпущения и все остальное я хочу сказать что когда я читаю эти вещи я чувствую что бог дает нам вызов бросает нам вызов что нам не всегда нужно делать то, что делают все остальные. Но почувствовать, что Дух Святой передает нам, что делать, потому что, да, нужно что-то делать. Вы понимаете, о чем я говорю? В каждом сидуре есть очень много молитв, особенно на Йом Кипур. И в том, что я сейчас послал вам на WhatsApp. Но если ты будешь прозно произносить эти слова как попугай, то эти молитвы для тебя ничего не сделают. И очень э, это здоровая ситуация, когда какое-то слово проговорит именно к тебе, и ты на этом слове сосредоточишься. Я хочу ободрить вас, чтобы мы все стали и личными искателями Бога не так, что я делаю так, как все делают, но попросить у Бога, Отец наш, Говори ко мне. Я принимаю все, что наш народ делает. Но я хочу лично узнать, получить откровение. Мы сейчас живем в очень особенное время. Я не знаю, что это за время. Иногда uh, в, в моей голове пробегают такие мысли, как ужасные дни и все эти вещи, которые происходят вокруг нас. Когда я думаю про Йом Кипур 2021 года, ближайший Йом Кипур, то я, э, у меня всплывает в памяти стих с послания евреям. Вы можете открыть вместе со мной э, евреям 11 главу. С 8 по 10 стих. Здесь написано что веру Авраам поминовался призванию идти в страну, которую не знал. Веру обитала на земле, обетованной, как на чужой, жил в шатрах с Исаком и Яковом. И последний стих 10, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Это что-то очень... Спасибо. Это очень э, похожее. То, что написано в Откровении в 21-22 главе, там написано про Небесный Иерусалим, который спускается вниз. И когда ты смиряешь свою душу в Йом-Кипур, ты делаешь это не для того, чтобы просто смирить душу. Но чтобы потом наполниться чем-то другим. Вы помните, как Иешуа э, учит об изгнании бесов в Новом Завете? Он, говоря, он говорит, что если из человека изгонят беса, потом бес возвращается. И он видит, что тот дом, из которого его изгнали, все еще пустой. Тогда Ишо говорит, этот бес ходит и находит семь духов еще злейших себя, и приходит и заходит в этого человека, и становится ему намного хуже, чем было. Вот есть Йом Кипур. Когда ты очищаешь свою душу, ты каешься, ты очищаешь себя жертвой Мессии. Это недостаточно тебе нужно кому-то хорошему дать зайти внутрь себя. Бог ожидает, что после того, как ты опустошаешь себя, ты просишь от него что-то. Но чтобы попросить что-то, послушайте, вам нужно что-то захотеть. Вы со мной? Иногда мои дети приходят ко мне и говорят, папа, я хочу это. Почему ты это хочешь? Я об этом много думал. Яир не любит, когда я говорю про него. Но у него один раз, только один раз... Сломался телефон. Последний раз, когда у Яира сломался телефон, мы пошли в магазин, чтобы его купить. И я сказал ему, вот в пределах этой суммы. Я не ожидал, что он придет готовым. Мы пришли в магазин. Я продавцу говорю, объясни мне про эти телефоны, какая разница? Все, да, да. Ой, спасибо большое. Азбекицыр. Спасибо. Когда этот парень дал нам телефоны, я ему сказал, ну чем этот телефон лучше или хуже вот этого? И тогда Яир начал мне объяснять, что у этого теле... Он, вернее, присоединился к разговору и сказал, ну, у этого телефона <coughs> камера с таким разрешением, у этого память такая, и так далее. Тогда продавец говорит, ну, вот тут поменимает еще лучше, чем я. Тебе нужно что-то очень хотеть. Тебе не нужно быть попугаем. Когда ты э, опустошаешь себя, ты приходишь к святому, который держит все в своей руке. И он великий отец, он любит тебя тогда Он ожидает от тебя, что ты признаешься Ему то, в чем в твоем сердце. И в этот день особенно действуют духовные вещи. И до того, как ты подходишь к Дню Искупления, и еще не прочитал или уже прочитал миллион э, молитв покаяния, и у тебя нет никакой идеи, что ты хочешь от него. Ты тогда находишься в положении того человека, из которого изгнали беса. Четыре небольших пункта. Первое это хотеть, Или возжелать. вожелать в псалме написано «Как лань желает к потокам вод, отха моя душа желает тебя господь я недавно прочитал один пост в фейсбуке و... Я давно знал про эту вещь. Но вдруг я э, очень обрадовался, что кто-то об этом написал людям нравится продвигаться и очень много рекламы есть по поводу денежных вложений инвестиций и и, и вдруг один один день мой друг на фейсбуке поставил пост из клесиаста и там написано, что только от Бога, а будешь ли ты богат или беден, это от него. И тебе нужно научиться оставаться в покое, как Шауль когда-то учил что я могу жить э, в бедности и могу жить в изобилии. Почему я говорю об этом сейчас? Потому что когда э, я говорю вас желать что-то в Йом Кипур, это не связано с деньгами, с богатством или с бедностью. Говорится о самом Боге. Вы помните Муше? Он говорит, открой мне свой путь, или я никуда не иду. Тебе нужно подумать об этом. Что ты ищешь в нем? Я хочу сказать, как личное свидетельство, после того, как я переболел коронавирусом, Нерпети, и uh, с Божьей помощью исцелился, несколько вещей изменились в моей голове. و... רב, רבינו, מבוגרים, Я думаю, что многие из нас, мы взрослые, у нас переоценились приоритеты. Лану, -да а в Екклесиасте написано: Увидел я, что и это рука Бога. Ä, ти ти и ä, возжелайте правильных вещей. Второй пункт. Это э <laughs> стучать. <laughs> Второе — это искать, стучать. И написано в Евангелии от Луки, «Тот, кто стучит, тому отворят». А тот, кто ищет, тот найдет. Если мы хотим от Бога что-то, Он ответит нам, еще один пункт — это «благодарить». «Благодарить». Йоханан, Написано в Иоанна есре, в 17 главе, Инаем, когда Ишуа поднял свой взор, он возблагодарил Бога хамар, и потом сказал а ви, отец вот пришел мой вот пришло мо пришел мой часком приготовь э, мне место прослав сына твоего кан, и мудро здесь ше анахну, ше модеим, ше когда кто-то дает нам подарок, и это не что-то маленькое, а что-то, что подходит тебе, и ты ожидал этого. И вдруг ты смотришь на человека и говоришь, «Вау, как ты узнал, что именно это мне нужно? Именно это я хотел». Ты поднимаешь этого человека своей благодарностью но также ты поднимаешь себя на правильное место. Когда мы говорим «Спасибо Богу», мы делаем это не потому, что Бог сидит на троне славы и говорит «Ну, давайте, хвалить меня». Но когда мы открываем свое сердце, мы благодарим Бога и полны благодарности Ему, мы тогда чувствуем, что мы также не прах и пепел. И последний пункт это радоваться. Мы знаем местописание, что когда Анна родила Шмуэля, Шамрон, она э, в, вернулась в храм в Самарии и сказала, возрадовалась душа моя в Господе. Вознесся рог спасения моего в Боге. И я знаю, в каком направлении я иду. Когда мы знаем, чего хотеть, и у нас есть постоянство в том, чтобы искать, и мы рады и uh, готовы благодарить небеса. Мы открываем себя для чего-то хорошего с небес, который может наполнить нас вместо зла для того, чтобы наполнились добром. На этом я хочу завершить и я хочу пожелать себе и всем, чтобы когда в Йом Кипур мы могли приближаться к Нему, чтобы мы пережили нечто новое от Бога. Что-то особенное, чтобы когда, как Анна мы могли сказать, что мой рок вознесся. И это выражение означает, что у меня есть направление. Что Бог uh, открытым образом ведет меня. Давайте мы встанем, я хочу помолиться. Отец Наш Небесный, дай нам чувство о Мушей и Илии. Они оба очень ясно просили Тебя показать Твой путь и также показать Твое лицо. И в благословении священников Ты сказал, что Ты озаришь нас светлым лицом Своим. И я нуждаюсь в этом сейчас. Я думаю, что многие из нас нуждаются. Отец Наш Небесный, дай нам водительство во имя Ишуа Мессии. Аминь. Thank you.